Всем привет! Вы находитесь на канале Black Bear Film Inc. и я Черный медведь. Мы начинаем. Перед данным просмотром желаю вам приятного просмотра. Запуститесь попкорном, подпишитесь на канал, напишите комментарии. Заранее благодарность Крик 6. стилизованный как Скрим. Американский фильм ужасов и являющийся шестым. Серии Крик и продолжение одноименного фильма 2022 года выходит картина, запланированная на 2023 год. Семки начались в Монреале в июне 2022 году. Постановку вновь возглавил режиссер Мэтт Батинелли. Батинелли, Олпин и Тайлер Джиллер. А сценарий написал Джеймс Вандербилд и Гай Бусик. Кевин Уиллисом вернулся в проект в качестве исполнительного продюсера. Нев Кэмпбелл отказалась от участия в продолжении из-за маленького гонорара. Шестая часть станет первым фильмом франшизы, в котором не появится персонажские дни прескот. К своим ролям вернутся... Обычайся. Мелисса Баррера, Джена Ортега, Мэйс Сангудинг, Джасмин, Джасмин Сайвой, Браун, Кортни Кокс и Хейден Петтьер. Одну из ролей сыграет Дертман Дермат Малзуруни. Выход фильмов в прокат был запланирован на 31 марта 2023 года. Но релиз перенесли на 10 марта 2023 год. Жанр слэша. Режиссер: Бет Мэтт Баттинелли Олпин. Мэтт Джулит, Продюсер Пол Нистейн. Уильям Шерек. Джеймс Вандербилд. На основе персонажа Кевина Уильямса. Автор сценария Джеймс Вандербилд. Игай Бусик. В главных ролях Мелисса Баррера, Джен Ортега, Мэйсон Гудинг, Джейсмин Сайван Браун, Кортни Колсайденбут, Пенетиер Дермод Малруни и художник-постановщик Мишель Ли Лилиберт. Лили Кинокомпания Spyglass Media Group, Project X Entertainment, Radio Silence Production. Что могу сказать, мне очень понравился. Предыдущий 2022 года я был, можно так сказать, на премьере этого фильма и посетил его так раза три. Три раза я смотрел один тот же фильм в разные дни, правда, да, разные дни. Но заходил и смотрел его как первый раз. Будто я только сейчас пришел на просмотр и не смотрел никакой трейлер, никаких-то обзоров у каких-то блогеров. Ничего этого я не смотрел. Если вам нравится озвучка с моим голосом, можете заказать по ссылке в описании, бла-бла-бла-бла-бла, телеграм будет и все такое. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарии. С вами был я, BlackBerryFilm Inc. Либо Я Черный Медведь и канал BlackBerry Film Inc, у нас мини-корпорация такая корпорация, uh, Mystic History есть BlackBerry Film Inc а Также есть BlackBerry Film Inc. Обзоры, также есть BlackBerry Film Inc. Games И BlackBerry Film Inc. UA, да, куда без UA UA это UA, Ukraine украинская, украинская версия полного канала ну, на каждом канале все равно он отвечает своим уникальным дизайном, уникальными своими медведями, можно так сказать, логотипами. И каждый год, и каждый месяц на протяжении всего времени будет меняться дизайн. Естественно, никуда мы без этого, без продвижения. Так. Ну, слэшер. То есть, если вы не смотрели предыдущие части, слышали это под жанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие убийцы-психопата, который преследует и изреширенно убивает одного из другим некоторое число людей, часть всего подростков в типичной случайно неспровоцированной справили... не манере лишая жизни. Ну, вот, как-то так, если чё. Хайден Лесли Панетьер. Фанатиер. Американская актриса и певица в 11 лет получила премию молодого актера за роль Шерри Йост в диснеевском «Воспоминания...» «Воспоминая Титана». Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале «Герои». А, точно, с 2012 по 2016 год она играла роль. Да, герою. Классный сериал, очень классный. Кортни Кокс. Ну, Кортни Кокс мы и в предыдущем, если посмотрите ролик, где-то будет в правом углу. Крик э, спустя 25 лет. Там вы увидите и про Кортни Кокс, и про э, актрису, которая играла Сильни Прескот. Ниф Кэмпбелл. Поэтому, почему Ниф Кэмпбелл отказалась, ну, указали, что она отказала от участия в продвижении задолжение из-за маленького гонорара А Курдник Кокс не отказалась. значит гонорар был ничего себе такой зажрались, извиняюсь а, я не нарушаю авторских прав, поэтому все, озвучка вся моя всем пока, до скорого заварите себе чаек и приятного наслаждения еще каких-то роликов. Ролики будут выходить по пятницам, также возможно в субботу, возможно еще в среди недели какие-то. 30-го вот, к примеру, запланирую приветствие и, это, и поздравления от Дедушки Мороза, Здесь вам будет интересно. Да, елочку в этом году не подготовил. Куда сегодня в этом году елочку, к сожалению, нету пока. И будет ли она вообще неизвестно, поэтому, ну, поэтому вот как бы все. Пока-пока. До скорого. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жмек на колокольчик. Всем пока.